Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Это первый видеоурок, посвященный тематике привлечения рефералов, создания трафика на свои информационные ресурсы. Друзья, я для себя разделил методики привлечений на несколько групп. Ну, это условно разделил на несколько групп. Это бесплатные способы привлечения бесплатные в кавычках потому что вам приходится платить платить своим трудом бесплатность заключается в том что вы не вкладываете, использовать эти методы вы можете без вложения реальных денег второй способ привлечения это способ привлечения который требует реальных денег именно с использованием этих способов я привлек в проект максимальное количество людей я буду рассказывать вот только о тех способах, которые требуют небольших рекламных бюджетов. И третий способ, я его выделил отдельно, это YouTube. Значит, YouTube, видеосервисы, видеохостинги. Сейчас, наверное, самая актуальная тематика в плане привлечения, потому что очень хорошо подписывают, конвертируются странички, на которых есть рекламные видеоролики. Поэтому Ютубом обязательно надо заниматься. Причем на Ютубе вы можете использовать как и платные, так и бесплатные методы привлечения. Плюс работая на Ютубе, вкладывая деньги в Ютуб, вы еще будете получать за это деньги от самого Ютуба. Четвертый способ привлечения людей, очень перспективный, давно используемый, это информационные рассылки. Или говоря русским языком, спам лучше назовем это информационной рассылки сейчас вот я этим активно занимаюсь информационной рассылки по почтам по скайпам, по телефонам но чтобы сделать какой то более менее грамотный урок охватить всю цепочку от техники до написания грамотных писем э, с заголовками с текстовками с порядком с поочередностью писем э, я это все должен проверить на себе, отработать и только тогда поделиться. Значит, Друзья, данный курс рассчитан в первую очередь на новичков, то есть на людей, которые не имеют какого то практического навыка в плане привлечения людей. Пожалуйста, смотрите все от начала и до конца. Люди, которые уже привлекали или что-то читали, знают о методиках привлечения, я для вас сделаю хронометраж данного видео, Выбирайте тот раздел, который вам наиболее интересен и смотрите именно его. Значит, так как курс будет записываться для новичков, буду стараться максимально подробно освещать какие-то моменты. Но однозначно что-то упущу, поэтому под видео есть комментарии. Пишите свои вопросы, я все их читаю, отвечаю. Если пропущу что-то более-менее серьезное, я досниму какой-то отдельный ролик и он пойдет таким бонусом в зависимости от ваших пожеланий друзья для тех кто спешит и хочет начать прямо работать сразу же я скажу самое важное в плане привлечения рефералов в свои структуры то есть, что в чем скажем так тайна основная или в чем основная причина почему у людей не получается привлекать узнав это вы можете дальше уже ничего не смотреть и начинать сразу же работать Причина тут в следующем. Причина в вас. Это, конечно, может быть слишком обтекаемый ответ и ответ, который вы, может быть, часто слышите, но поверьте, именно так. Дело в том, что у людей нет веры в том, что они смогут это сделать, что они смогут привлечь, и за ними кто-то пойдет. А, как говорится, по вере вашей и воздастся вам, потому что у новичков нет уверенности в себе, нет знания проекта. И вот это все приводит к душевному дискомфорту. И на таком вот раздрае невозможно никого никуда не смотивировать, не увлечь, не привлечь. У людей, которые перешли эту черту, которые уже кого-то пригласили или приглашали раньше, с этим нет никаких проблем, поэтому они легко и просто подписывают людей. Ну вот на этом вступление я закончу. Перейдем именно к техникам. Как уже сказал, буду рассказывать с самого начала. И начну э, именно с понятия реферальных программ, реферальных ссылок, партнерских ссылок. Потому что это все взаимосвязано. Что же это такое? Рассказывать буду на примере сервиса Голопард. Почему именно на примере его? Дело в том, что Воя меня заблокировали, поэтому показать там свой э, основной аккаунт я не смогу. Хотя вот в новом аккаунте под, мо... под меня уже подписались где-то порядка 10 человек, хотя никакой рекламы я активно там и не даю. Но те методы, которые я вам буду рассказывать, они не привязаны к какому-то конкретному проекту, они универсальны. Вы сейчас поймете почему. <coughs> Значит, друзья, почему же так активно используется вот эта вот методика реферальных ссылок, партнерских программ и им подобных? Дело в том, что если сервис поддерживает партнерку или реферальную систему то сам этот проект начинает уже рекламировать не только авторы его создатели, а и люди которые работают в этом проекте к чему это приводит проект начинает активно развиваться вот все ругают многие ругают э, сетевой маркетинг но методики работы сетевого маркетинга активно используются вот эти вот реферальные системы партнерки там по рекомендации э, все это взято из сетевого маркетинга посмотрите что из себя представляет реферальная партнерская ссылка это одно и то же реферальная или партнерская ссылка содержит Имя вашего проекта, вот в нашем случае Glopart, вот моя партнерская ссылка, она тоже содержит имя проекта Glopart, и обязательно приписочка. Приписочка, которая уникализирует именно вас, то есть говорит проекту, что этот человек пришел от вас что вот по этому адресу прошли ваши приглашенные люди вот эти вот приписочки, которые пишутся либо в конце, либо в начале э, доменного имени проекта это как раз и являются э, указанием э, проекту, что эти люди пришли от вас что все бонусы который дает проект за приглашение, должны перечисляться именно вам. но ну, вот если мы вернемся к Глопарту, то Глопарт платит за каждого приглашенного по 10 долларов. Правда, если вы сами находитесь на платном аккаунте. Почему я показываю на примере Глопарта? Потому что здесь можно показать э, как бы продолжение. Посмотрите. Вот то, что я вам до этого показывал, это партнерка самого сервиса, то есть самого сервиса Глопарт. Но в Глопарте это сервис продажи инфопродуктов, который я вам активно предлагаю осваивать. Вот посмотрите, я попал в каталог продуктов, которые, наверное, многие видели. Вот я в чате писал, что <coughs>, про заработок на андроиде. да, вот этот курс, видите, в лидерах недели, то есть, значит, громадное количество людей его покупает, к сожалению, да. И у каждого из этих продуктов есть э, своя партнерка или своя реферальная ссылка. Нажимаю на кнопочку стать партнером, и что я получаю? Я получаю вот такую вот реферальную партнерскую ссылку и уже именно этого продукта друзья если я теперь смогу кого-то привлечь по этой реферальной ссылке если кто-то пройдет по этой реферальной ссылке попадет вот на страничку это э, нет не хочу спасибо э, пройти по вот этой реферальной ссылке попасть вот на этот продающий сайт и сделать какую-то заказать какой-то товар то я в данном случае потому что это моя реферальная ссылка получу какие-то денежки вот так работают эти реферальные партнерские ссылки. Если мы говорим там об СПС-сетях, то там то же самое. Указали свою партнерскую ссылку на какой-то сервис. По этой ссылке прошел человек, там зарегистрировался, играет в какие-то игрушки, покупает кредитные карты, товары какие-то. Вы, так как это ваша реферальная ссылка, получаете какие-то деньги поэтому сервис э, реферальных партнерских ссылок он сейчас везде и если вы научитесь э, рекламировать свои партнерские ссылки научитесь тому что люди будут проходить по вашим реферальным ссылкам и совершать какие то действия на тех страничках на которые эти ссылки ведут ну, например что то покупать там да то вы всегда будете с людьми и всегда будете с деньгами вот если сейчас кто-то купит вот этот вот, извини, господи, продукт э, за 680 рублей. Мне просто сразу же упадет 3, 350 рублей на карман. Вот самый простой способ э, заработка. То есть рекламирую свои реферальные ссылки и получаю сразу же какие-то деньги, они а в перспективе. О этических моментах этого процесса я сейчас не буду говорить, мы пока говорим о принципе, то есть о механизмах, как это работает и для чего нужно уметь заниматься рекламой своих реферальных ссылок. Как я уже сказал, способы рекламы, способы рекламы можно, можно разделить на несколько групп, то есть и первая группа или первый способ это рекламирование своих реферальных ссылок бесплатными способами. Для этого у нас есть мега-механизм, который называется социальные сети. Значит, социальных сетей сейчас громадное количество. В какой социальной сети вы будете работать, это ваше личное дело. То есть те механизмы, о которых я буду рассказывать, они работают везде одинаково. То есть вам нужно выбрать ту социальную сеть, в которой вы себя чувствуете хорошо. Это может быть Facebook, это может быть Kontakt, я вам буду показывать на примере социальной сети одноклассники Это самая простая, наверное, социальная сеть, и чтобы там о ней плохого не говорили, привлекать через эту социальную сеть можно и нужно, если вы разобрались с одноклассниками, не пока ничего не ищите, начинаете работать именно с этой социальной сети. И вот как же здесь можно рекламировать свою реферальную ссылку? Ну, опять же. Будем говорить на примере Лоопарта. Вот реферальная ссылка моего продукта. И как это делают? Я вам сейчас покажу все способы, которые используются для рекламы. Значит, первый самый тупой способ. Мы берем эту реферальную ссылку и начинаем раскидывать почему-то по своим друзьям. То есть первые страдают в социальных сетях ваши друзья. Открываем списочек друзей, нажимаем правой кнопочкой мышки, открыть новые вкладки, да, выбираем написать сообщение и кидаем эту, социальную, э, кидаем эту реферальную ссылку. Уверен, что кто-то получал вот такие вот реферальные ссылки. И э, сразу хочу сказать, вот такой способ рекламы это самый ужасный способ, который вообще можно придумать. Во-первых, вы оказываете неуважение к человеку просто кинули ему какую-то ссылку. Не здрасте, не до свидания, ни что это за ссылка. То есть разбирайся сам. Такой способ использовать нельзя, но, к сожалению, его почему-то люди периодически используют. Этим самым просто отбивая желание общаться с вами. Поэтому, если вы хотите заниматься спамом, а вот то, что мы сейчас с вами сделали, это и есть спам, вам необходимо вашу реферальную ссылку хотя бы каким-то образом облагородить. Опять же, не лучший вариант написать что-нибудь следующее. «Супер, супер, заработок И взять, например, вот такое уже вроде бы как бы облагороженное сообщение и его скинуть. Можно пройтись по многим людям из своего списка, раскидать эти сообщения. Но опять же, чаще всего... Вы после вот такой вот рассылки со своими суперзаработками э, не получаете либо никаких ответов, либо получаете какие-то возмущенные э, отзывы, либо вас вообще там заносят в спамеры, и вы уже с этими людьми общаться не можете. Почему? Дело в том, что никто не любит никакой рекламы. То есть реклама это достала всех и везде. Поэтому если вы все-таки занимаетесь, решили заниматься спамом, вот таким простым спамом, то ваши сообщения должны быть не похожи на рекламу. И эти сообщения должны чем-то подкупать. То есть вы должны писать, что вы, например, открыли для себя какой-то способ. То есть делитесь чем-то как будто вот таким сокровенным, э тем, что вы долго искали и вот наконец-то нашли. И, конечно, очень подкупает во всех этих сообщениях, если вы говорите о том, что вы поможете человеку правда такие вещи м, можно писать только в одном случае если вы реально сможете чем то людям помочь если помочь не сможете то тогда лучше и не пишите Но в нашем случае в нашем случае применительно проекту о если мы будем говорить мы помочь сможем помочь сможем всем миром в нашем чате я буду стараться как бы всем помогать Поэтому можете делать смело такую приписочку. Поможем, расскажем. Вот это уже более-менее нормальное спам-сообщение, которое начинается с приветствия, добрый день. Проверил на себе, работает. Помогу разобраться, отвечу на вопросы. Вот берем вот это вот спам-сообщение и опять же начинаем его раскидывать по, по своим друзьям-знакомым. Значит, уверен, уверен, что, уверен, что кто-то этим уже и занимался. И однозначно кто-то сейчас скажет что-нибудь что следующее, что это все не работает. Вот раскидывание вот таких вот сообщений, даже о культуренных, по людям в социальных сетях не работает. Значит, что я хочу на это вам ответить. Я согласен не работает но не работает в каком случае если вы кидаете это сообщение не по целевым группам вот если вы собрали в своих друзьях вот у себя в друзьях людей которые интересуются заработком то да, этим людям есть смысл кидать какую то рекламу о заработке если ваши друзья играют в игрушки а вы им кидаете какие то сообщения связанные с заработком они естественно это читать не будут если вы хотите работать по целевой аудитории то есть увеличить эффективность вашего спама вам необходимо выбрать группу в которой собраны люди интересующиеся заработком например вот заработок в интернете если вы не являетесь членом этой группы вам нужно в строке поиска найти группы связанные с заработком и к этим группам просто напросто присоединиться и уже по членам по членам этой группы начинать раскидывать Здесь эффективность будет выше. Значит, Но ну опять же, кто этим занимался, может сказать, что все равно и это не работает. Опять же отвечу, почему не работает? Не работает только по одной причине. Дело в том, что эффективность от спам сообщений наступает только после того, когда вы их кинули не 10, не 20, не 100 и не 200. То есть эффективность от спам сообщений начинается, когда они раскидываются тысячами. Почему? Дело в том, что убедить в чем-то человека, мягко говоря, сложно, то есть вообще нереально. То есть человек пройдет по этой ссылке, заинтересуется работой, если ему правда интересно, как зарабатывать в интернете. Если ему это не интересно, либо он уже зарабатывает, то, чтобы вы тут не написали и не кинули, это работать не будет. Если вы попадаете на такого человека, то он пройдет, посмотрит и скорее всего заинтересуются. Поэтому ваша задача, если вы решили приглашать в проект, используя вот такой вот простейший способ спама, а ваша задача раскидывать эти сообщения тысячами. Понятно, что сделать руками это сложно, и еще сложнее сделать это из одного аккаунта, потому что во всех социальных сетях есть ограничения по количеству передаваемых сообщений. То есть вам на каком-то сообщении социальная сеть скажет, что вы слишком много передаете и заблокирует временно или м, ваш аккаунт. вот для того чтобы обходить эти ограничения люди создают несколько аккаунтов в каждых социальных сетях либо регистрируются в нескольких социальных сетях и спамят в этих социальных сетях по очереди там 30 сообщений в одноклассников 30 сообщений в фейсбуке, вконтакте и так далее но спамить руками это очень грустно, тяжело и не очень эффективно. То есть если вы делаете ставку на спам в приглашении, нужно использовать автоматизированные методы спама. Для этого есть роботы, которые рассылают сообщения. Тут для одноклассников был такой робот. Сейчас не знаю, работает он или не работает. Вот. Для фейсбука есть робот, который раскидывает сообщения для контакта был робот но сейчас он тоже уже кажется не работает все это происходит потому что социальные сети меняются меняются дизайн и скрипты перестают работать значит вот это что касается такого тупого спама если хотите этим заниматься выбирайте целевую аудиторию Прописывайте какое-то заинтересованное сообщение с каким-то приветствием обязательно, чтобы расположить хотя бы немножко к себе человеку. Делитесь э, не рекламой какой-то, а какой-то ценной информацией, что вы его что-то нашли, открыли и решили поделиться. И дальше вставляйте свою реферальную ссылку. И раскидывайте по максимальному возможному количеству участников. Только тогда какой-то получится эффект. Значит, но тупой спам быстро надоедает. Вот Все, многие с этого начинают, но достаточно быстро заканчивают, если спамят руками. Значит, Следующий этап, к которому переходят люди в плане приглашений в социальных сетях, это так называемый интеллектуальный спам. Что это такое? Двумя словами можно это объяснить следующее. Просто по спаме поняли, что им не отвечают. Посмотрели какие-то обучающие курсы и пришли к выводу, что в первом сообщении нельзя кидать приглашение или свою реферальную ссылку, то есть нельзя делать какое-то коммерческое предложение и так далее. То есть что нужно сделать? То есть необходимо вначале расположить к себе человека, узнать чем он интересуется, а только потом уже человеку делать какое-то коммерческое предложение вот такие вот три пройти этапа расположить узнать и потом предложить за этими тремя простыми словами вообще скрывается колоссальная работа то есть если вы решили идти по этому методу то количество времени которое вы будете тратить на одного человека возрастает в разы если вы хотите заняться интеллектуальным спамом то прежде чем начинать интеллектуально с памяти вам необходимо оформить свою страничку в социальной сети есть очень много курсов которые посвящены оформлению э, страничек я скажу только основные моменты в первую очередь вы должны заняться своей фотографией э, здесь э, принцип такой же как в жизни то есть по одежке встречают то есть если у вас хорошая располагающая фотография и фотография которая указывает на то что это живой человек с вами будут общаться потому что в социальных сетях люди пришли общаться и хотят общаться не с роботами а с живыми людьми поэтому ваша задача подобрать какую то качественную фотографию пожалуйста помните о следующем раз мы пришли зарабатывать то не надо выкладывать фотографии в купальниках там, полуобнаженными полуодетыми то есть к вам будут подтягиваться совершенно другие люди то есть нужно сразу определиться, кто вы и для чего вы пришли. И в этом очень вам поможет ваша фотография. Если вы не хотите выкладывать свою фотку, можно, конечно, выложить чужую фотографию. Некоторые поступают, с моей точки зрения, очень глупо. Там заходят, заходят в Яндекс картинки или в Google картинки, там пишут что-нибудь. Пешные деловые люди и.. Вот эти вот картинки, они но ну, через один в качестве аватара э, в социальных сетях, вот эти вот девушки с кричащими руками, с поднятыми и так далее, это улыбающиеся, приглашающиеся и так далее. Понимаете, такая вот эта вот картинка, наверное, там через одного у всех в качестве аватара тех, кто занимается заработком. Понимаете, если выкладываете такую фотку, то многим становится ясно, что это не живой человек, а что человек, который прячется. Если хотите выложить чужую фотографию, поступите умнее. Возьмите старый какой-то модный журнал, какой-нибудь Бурду там за восьмидесятые годы. Там еще люди не зафотошопленные полностью. Отсканируйте и выложите несколько фотографий э, людей, похожих на людей. Ну и пусть считают, что это вы. Это, конечно, неправильный совсем вариант, но м, вариант, который лучше. Варианта это выложить всем уже надоевшие фотографии. Далее. далее вам необходимо прописать имя и фамилию. Желательно это писать без всяких там завитков, извращений и ему подобное. Не надо прописывать сюда название компании, в которой вы участвуете. Если вы хотите, чтобы вас находили по имени вашей компании, это можно сделать в строчках о себе, о месте жительства и так далее. А имя и фамилия должно быть именем и фамилием. Потому что, еще раз повторюсь, люди в социальных сетях хотят общаться с людьми. Желательно, конечно, сформировать какой-то статус и девиз. Вот на страничке у папы нет статуса, поэтому, к сожалению, эта страничка и работает не так эффективно, как должна быть. Если вы хотите сразу же, чтобы у всех сложилось впечатление о том, зачем вы пришли в сеть рекомендую выложить несколько фотографий посвященные тому ну, чем вы занимаетесь то есть ваши фотографии которые там позиционируют э, вашу деятельность Можете сделать несколько скриншотов каких-то красивых и тоже выложить. То есть, как только человек зайдет на вашу страничку, он увидит вас, посмотрит ваши фотографии и многое ему станет ясно о том, чем вы занимаетесь. И самое важное, это, конечно, ваша лента. Вот довольно интересно появляется, получается, человек там весь такой деловой, в смокинге и так далее. То есть полный такой. Респект, да, смотришь его ленту. У него там какие-то женщины не полностью одетые, какие-то пошлые фотографии, то есть, все он это классик, да, и все это выкладывается ему на ленту. То есть, открою, конечно, кто не знает. Как только вы заходите на чужую страничку, вы видите фит, то есть, то, что делает человек в социальной сети, все, что он считает классным, все, что он пишет, и так далее, и если вы весь в белом, да, у вас тут. Пошлость в ленте, то сразу же у людей, которые видят это, складывается впечатление о вас как о бизнесмене. Вот будем считать, что страничку вы оформили. О еще каких-то нюансах оформления странички я расскажу на вебинаре, что наиболее хорошо и активно работает. Сейчас дополню папину страничку. Ну, вот что-нибудь типа такое. Вот теперь у меня, ну можно сказать, полностью оформленная страничка с фотографией, со статусом и так далее. Когда люди будут заходить на эту страничку, они будут видеть фотографию, они будут видеть статус, сразу будет понятно, чем человек занимается. И кто интересуется, может даже сразу же с этой странички проходить регистрацию. Значит, вот наша страничка оформлена. Что мы делаем дальше? Мы переходим в целевую группу, в группу, посвященную заработку. Опять же, выбираем участников. И начинаем с этими людьми общаться. Значит, э -э как происходит общение или как нужно выстраивать общение? Значит, здесь вариантов достаточно много придерживаться основного принципа то есть принцип следующий не навязываться то есть не нужно сразу ломиться с каким то коммерческим предложением то есть вы поздоровайтесь с человеком например поинтересуетесь если у него время пообщаться то есть например там ольга успешная да открываем ольгу успешную, но вот эта ольга нам уже ничего не ответила поэтому писать мы ей не будем открываем человека в новой вкладке алена день добрый вы должны поприветствовать естественно человека поинтересоваться если у него возможность с вами переговорить лучше конечно общаться с людьми которые сейчас находятся в онлайне либо пишите им заочно если кто будет отвечать будете с ними продолжать разговор если человек ответил вам или например сказал, что у него нет времени. Все. Его нужно просто поблагодарить за потраченное вам время, на вас время, за ответ, который он вас удостоил. И переходить к следующему человеку. То есть нужно нормально относиться к отказам. Значит, если же человек м, не отвечает, то повторно ему что-то писать, навязываться, ну нет никакого смысла. То есть пишем, интересуемся, нужно ему это или не нужно. А дальше уже дальше уже вы начинаете кидать ему какую то свою информацию то есть свою свою рекламную ссылку значит вот эти все диалоги конечно они тратят на эти все диалоги тратится колоссальное количество времени Плюс люди, которые находятся вот в этих вот группах, связанных с заработком, чаще всего они уже сами в каких-то проектах. И когда вы им будете что-то предлагать, эти люди будут навязывать вам свои проекты. И получается, как вот говорит мой папа, игра в пинг-понг, вы предлагаете свой проект, вам предлагают свой. Что я могу сказать по этому поводу? Здесь нет ничего ненормального, это все нормально. То есть, когда вы общаетесь с людьми, которые уже имеют какой-то опыт приглашений, вы учитесь у них. То есть, смотрите, как они, вас, как они выстраивают свои диалоги, как они подводят к вас к тому, чтобы вы прошли по их реферальной ссылке, посмотрели их предложение То есть, всему этому надо учиться. и Записывать интересные обороты, интересные предложения, которые вам понравились, чтобы потом их в дальнейшем использовать в диалоге с другими людьми. А что я еще вам хочу порекомендовать и на что обратить внимание? Дело в том, что если вы просто кидаете реферальную ссылку, пройдя по которой человек открывает только страничку, где можно регистрироваться, при таком, при, в этом случае найти себе рефералов будет достаточно сложно. Почему? Вам придется самому брать на себя колоссальную работу в плане м, разъяснения о проекте, информации о проекте и так далее. Поэтому необходимо использовать какие-то рекламные странички, продающие сайты и так далее. Если человек проходит просто по рекламной ссылке, он чаще всего... Либо видит какое-то вот такое страшное, пугающее сообщение, но даже если он по этой ссылке прошел, то он попадает на страничку, где о проекте уже ничего не рассказывается, а требуется зарегистрироваться, куда зарегистрироваться, зачем зарегистрироваться, об этом на страничке регистрации ничего практически не говорят. Поэтому, конечно, вместо голых реферальных ссылок необходимо использовать какие-то рекрутирующие сайты. Вот и однозначно кто-то встречал такую компанию, как CoffeeFi, топливная компания. Вот у них вообще все замечательно, у них целая система подписки. То есть по реферальной ссылке каждого партнера вы попадаете не на голый сайт, где нужно вводить какие-то какие свои данные, а вы попадаете на страничку так называемого тест-драйва, где вам начинают рассказывать о компании. Поэтому всем своим рефералам я вот раздавал вот такого вот плана сайт. Этот сайт... Во-первых, имел рекрутирующее видео и имел небольшую, но достаточно интересную информацию, почему нужно в этом проекте подписываться или в него вступать. Вот Когда вы вместо своей реферальной ссылки кидаете ссылку на вот такого плана ресурс, Регистрировать людей в проекте значительно проще. Почему? Потому что вы, во-первых, не тратите время на то, чтобы рассказывать о проекте и так далее. А у некоторых, например, даже возможности о проекте рассказать э, нет нормальной. Но кинули человека вот на такой сайт, он посмотрел информацию, почитал что-то здесь и уже сам принял решение, стоит ли ему регистрироваться или не стоит. Поэтому, конечно, вместо реферальных ссылок в своих рекламных сообщениях э, при общении с людьми необходимо давать ссылку вот на такие вот подписные странички. Вот такого плана страничку я сделаю всем, кто, конечно, захочет, ну, всем, кто в нашем курсе учится. да. Э, от вас потребуется только реферальная ссылка и, и ваши контактные данные. Вот это второй способ, который чаще всего используется в социальных сетях, это так называемый интеллектуальный спам. То есть, когда вы общаетесь с людьми, пытаетесь узнать, чем они занимаются, как-то их заинтересовать и этих людей привлечь в свои проекты, передавая им свои реферальные ссылки. Но лучше, как я уже сказал, ссылки на ваши подписные странички. Значит, чтобы закончить разговор о м, интеллектуальном спаме, я хочу дать вам такой один практический совет, что наиболее хорошо работает и с чем вы однозначно столкнетесь, когда начнете приглашать людей через социальные сети. Очень хорошо работает м, подключение еще одного сервиса голосового, это скайпа. Пообщались с человеком, поинтересовались, Интересуется, интересуют ли его какие-то заработки, да. А следующее, что вы делаете, вы предлагаете этому человеку, человеку выйти и поговорить с вами в скайпе. Значит, сразу хочу сказать: опять же, по имеющемуся опыту, если человек сразу же соглашается, это, скорее всего, сетевик, который у вас будет звать какие-то свои проекты. Но, если вы человека вывели в скайп, причем, если вы еще в скайп вывели этого человека на групповой разговор. Но, ну, например, вы и ваш пригласивший человек, и ваш, скажем так, спонсор, то получается ситуация 2 на 1. Здесь уже мотивировать человека станет значительно проще. И поэтому я вам всем рекомендую поддерживать контакт со своими спонсорами поддерживать контакт э, именно в скайпе чтобы хотя бы первых людей э, вам помогли э, за мотивировать проект голосом то есть вы послушаете какие Аргументы приводят спонсор в качестве плюсов данного проекта, а дальше уже будете работать в скайпе самостоятельно. Дело в том, что переписываться можно достаточно долго. Как говорят, там две минуты в скайпе это 20 минут переписки. Если у вас получается и вам нравится, например, говорить голосом, то однозначно старайтесь всех людей перетащить в скайп. И там уже их э, мотивировать. вот Но эти два способа спамы интеллектуальный спам я уже достаточно давно не использую потому что все эти способы требуют ну колоссального количества времени и ну, лично мне они каких то мега эффектов но ну, не принесли вот честно говоря. вот я сейчас в социальной сети двигаю совершенно другой способ он кому то может показаться диким но это наиболее эффективно работающий способ а что он из себя представляет? Я в социальной сети приглашаю, не приглашая. Вот может показаться какой-то дикостью. То есть как это приглашая людей, не приглашая. То есть не рассылаем вот эти вот рекламные сообщения. Дело в том, что это наиболее эффективный способ работы. Вот я уже говорил, что кого-то замотивировать или... Переубедить человека нельзя. То есть если человеку это нужно, только тогда он это сделает. Поэтому основная задача, с моей точки зрения, в социальных сетях ⁇ это свое личное продвижение, чтобы о вас узнали максимальное количество людей. И когда о вас узнают много людей, когда узнают о том, что вы предлагаете, то к вам пойдут уже люди сами то есть у вас уже люди сами будут спрашивать как им например что то э, получить э, Поэтому ваша основная задача это не искать людей которые хотят зарабатывать а чтобы люди искали вас вот э, сейчас э, вся работа э, сводится к чему в продвижении в социальной сети то есть чтобы вас наибольшее количество в социальной сети заметило. вот что для этого нужно делать для этого конечно нужно иметь оформленную страничку с нормальным статусом причем в статусе вы можете написать какую то замануху чтобы заинтересовать людей которые заходят на вашу страничку Ну, например смотреть что мне написано помогу воплотить ваши мечты в реальности стабильный заработок да-да-да, и так далее то есть я тут не пишу где конкретно и как люди будут зарабатывать но когда люди заходят на мою страничку заходит достаточно много уже людей если нормально э, заниматься продвижением в социальной сети что происходит люди начинают писать комментарии вот эти вот плюсики свои ставят то есть им это интересно понимаете не я уже ищу людей не я кому то делаю предложение а люди сами пишут мне и спрашивают там что за работа и так далее и вас уже не надо никого ни в чем и вам уже не надо никого ни в чем убеждать вам нужно просто рассказать о той работе которой вы занимаетесь в интернете о том способе заработка да конечно если не продвигать свою страничку, то вот этих комментариев будет не так уж и много. И в чем заключается продвижение в вас в социальной сети? Во-первых, вы должны приглашать друзей. То есть основное, что нужно делать в социальной сети каждый день, это приглашать друзей. То есть входить в группы, посвященные, ну, в нашем случае, заработку, да, и просто-напросто открывать список участников. Опять же, открывать их правой кнопочкой да, и просто тупо этих людей приглашать, э, приглашать к себе в друзья. Пожалуйста, помните, что во всех социальных сетях есть ограничения на добавление в друзья, поэтому не переборщите, чтобы ваш аккаунт не был заблокирован. Значит, добавляем друзья. То есть, этим самым мы привлекаем людей к себе на страничку. Далее во всех возможных группах, где вы хотите вы можете комментировать те сообщения, которые пишут ну например, в группах по заработку создавать новые темы, посвященные заработку но опять же, чтобы это не было как реклама а чтобы это было ну, вот ваш личный опыт какой-то положительный или отрицательный, а комментировать чьи-то уже сообщения. То есть чем больше вы будете писать в группах, тем больше людей вас, вас заметят. То есть приглашаем, друзья, пишем. Если у вас есть время, конечно, очень хорошо создать свою группу, но опять же, не надо создавать какую-то узкую группу, например, посвященную там только этому проекту желательно создавать группу которая ну, посвящена ну, такой например общей темы там, что меняет нашу жизнь лучшую секреты успеха то есть сюда можно приглашать людей ну практически всех и писать в этой группе ну, практически о чем угодно не только о бизнесе а о чем угодно дело в том что если в группе которую вы создадите будет только одна какая то реклама реклама каких то проектов то люди сюда не будут ни ходить ничего не писать не комментировать опять же повторюсь реклама ваша э, ну, всех уже и так надоела поэтому чем больше вы будете проявлять активности в сети а это связано с приглашением в друзья приглашением в вашу группу в написании ваших сообщений чем интереснее у вас будет статус на вашей страничке чем лучше она у вас будет оформлена тем больше вы себе привлечете людей на свою страничку тем больше людей заинтересуются вами и вашими проектами но ну и опять же не забывайте про то что я сказал чуть ранее то есть как только вы нашли заинтересовавшегося человека старайтесь его вывести на разговор в skype потому что именно разговор с человеком голосом в скайпе позволит вам определиться стоит ли на этого человека тратить свое время будет ли он потом работать в проекте либо просто пройдет регистрацию и забудет вот этот метод с моей точки зрения наиболее эффективен то есть вы продвигаете себя себя свою страничку в социальной сети конечно тут еще есть несколько таких интересных фишечек которые позволяют вам располагать себя к людям, то есть желательно поздравлять всех своих даже мало знакомых друзей с праздниками, то есть писать им какие-то сообщения, создавать какие-то свои праздники, чтобы привлекать э -э, людей к себе на страничку, создавать какие-то мероприятия, вот делиться, э -э, то есть отмечать людей на фотографиях, то есть вся активность, которая реально э -э, доступна в этой социальной сети, вы должны произвести. И этим самым вы привлечете к себе максимальное количество людей, и этим самым вы однозначно найдете каких-то рефералов. И опять же старайтесь с людьми разговаривать именно по-людски, то есть не кидать им какие-то отписки, какие-то стандартные фразы. И опять же, надо стараться людям помогать. То есть, если вы человеку чем-то помогли, практически помогли, а не отписались. Скорее всего, этот человек будет с вами и в дальнейшем общаться. И скорее всего этот человек будет вашим перспективным каким-то перспективе каким-то партнером вот в принципе наверное и все что я хотел сказать о социальных сетях вот эти вот методики которыми вы можете начинать пользоваться уже завтра также в плане бесплатных способов приглашения неплохо работают спам, по различным популярным ресурсам то есть если вы хотите свое свое рекламное сообщение которое вы например прописали красиво чтобы его увидели не только в социальных сетях можно его размещать на различных форумах можно в том же самом яндексе написать блоги о заработке вот вам открываются блоги о заработке Значит, и ваша задача грамотно прокомментировать какие-то статьи на блогах, расположенных на первой страничке по поисковому запросу в Яндексе. То есть вот чем больше вы прокомментируете, вот посмотрите, вам необходимо будет написать хороший комментарий, который, конечно, бы соответствовал как-то тематике вот этой вот статьи. Значит, Почти во всех э, комментариях можно размещать ссылку на ваш, ваш веб-сайт. То есть именно вот сюда вы можете вставлять свою реферальную ссылку. Вот в эту вот строчку, где написано ваш веб-сайт. Здесь можете писать свое имя, можете указывать э, электронный адрес. А вот сюда нужно что-то писать. Но писать нужно нужно, конечно, по теме по теме данной статьи. Если вы просто будете писать какие-то общие слова, вот типа вот вот вот вот типа вот так, то ваши, конечно, комментарии ваши комментарии будут удаляться авторами этого сайта. Комментирование блогов, статей на блогах достаточно хорошо работает. Также можно размещать вот эти ваши сообщения но опять же по тематике, на различных форумах, то есть вместо слова э, блоги пишем форумы, можно размещать на различных бесплатных досках объявления. То есть чем больше вы разместите информацию о себе, о своем способе заработка на максимальном количестве интернет-ресурсов, тем эффективнее это все будет работать. Причем, э, если вы потратите несколько минут времени на грамотное размещение вот этого сообщения своего, то есть чтобы оно не было засчитано как спамом в плане комментариев, то это, этот ваш комментарий может выстрелить там через несколько недель. То есть вы уже даже и забыли, что его там размещали, а люди будут приходить вот по этим вот рекламным ссылкам значит друзья на этом обзор основных основных методик приглашения в социальных сетях я закончу о деталях мы будем разговаривать все таки на вебинарах будем обсуждать какие то конкретные вопросы конкретные конкретные диалоги будем обсуждать у кого они хорошо получились значит всех жду на вебинаре ссылка будет в чате и расположу ее под этим видео к сожалению получилось несколько сумбурно но извините